Приветствую всех, мы продолжаем работу с нашим инвентарем и в этом уроке мы сделаем э, ограничение по весу и также я покажу функцию расчета веса для предметов э, когда они просто добавляются в предмет и также когда мы создаем стак или собственно, разделяем наш стак предметов э, Давайте приступим э, Для начала я думаю мы сделаем проверку на вес предметов а после чего я покажу а, функционал просчета предметов. Давайте мы все закроем лишнее. И нам нужна функция public try at item. Три от item. Здесь мы создадим макрос, который будет отвечать чек. А, Wait. дальше мы сразу поставим здесь бранч, который собственно будет у нас работать как ограничение следующее что мы делаем нам нужно сюда подать на вход item item object item object это у нас item object дальше мы берем GetWay, вес нашего предмета, собственно после того как мы взяли вес нашего предмета мы берем вес инвентаря в инвентаре вы можете заготовить сразу две переменные это inventory weight и также max inventory weight то есть максимальное Количество, которое может по весу поместиться в инвентарь. И также текущее количество, точнее текущий вес нашего инвентаря. Собственно, что мы делаем? Мы берем вес инвентаря, get, делаем плюс. Дальше мы берем наш вес предмета и добавляем его к нашему инвентарю. Но пока мы сюда ничего не записываем, да, мы здесь, в принципе, ничего записывать не будем. Мы должны проверить, если этот вес меньше или равен. Давайте сразу сюда подключим Меньше или равен максимальному количеству. То есть, к примеру, у нас вес инвентаря будет э, 2, а, и уже один у нас предмет записан с весом 1, и когда мы добавляем еще один предмет с весом 1, да, у нас будет здесь равен а, максимальному количеству. Соответственно, у нас будет true, и у нас произойдет добавление предмета. В случае, если а, у нас, собственно, будет. А, Пустой инвентарь, к примеру, мы добавляем предмет с весом 1, максимальный вес у нас 2, то мы также добавим предмет и запишем его. Если же мы добавляем предмет, к примеру, весом 3, а инвентарь у нас переносит только вес 2, то, соответственно, у нас будет false, и мы не будем взаимодействовать с нашим предметом. А, собственно, теперь давайте перейдем в... Try item, и здесь э, после валидности предмета мы установим нашу проверку Check Inventory Weight. Если true, э, и, собственно, если false, давайте здесь item to add. Если false, мы ничего не делаем. Здесь нам нужно будет установить added false. То, что мы предмет не добавили. И поскольку мы предмет не добавили, то уже у нас там есть логика, которая не будет удалять предмет со сцены. А, так. Теперь давайте рассмотрим функции, которые касаются добавления веса. Это у нас функция, функция, функция, под названием addWeight. Вы создаете функцию, да, все как обычно. Я просто покажу здесь вычисление и куда ее установить. Здесь все максимально просто. Мы берем item to itemToAdd, то есть предмет, который мы добавляем в инвентарь. Берем его вес, берем вес инвентаря, приплюсуем и записываем в инвентарь inventoryWeight. То есть здесь максимально все просто собственно дальше мы рассмотрим функцию Substract Weight то есть это отнятие веса от нашего инвентаря, здесь также давайте, Return Note установим и здесь все тоже максимально просто, то есть мы делаем то же самое только с минусом, то есть вес инвентаря, от него делаем минус вес предмета и записываем собственно в инвентарь Weight Uh, так, split weight сразу мы добавим вайтом. Uh, по поводу uh, веса при разделении, uh, собственно, при разделении нашего стака здесь уже немного все сложнее, uh, поскольку мы берем предмет, дальше мы берем его вес после чего мы разделяем, разделяем на количество предметов приплюсованное к количеству предметов, которые мы хотим отделить. То есть, к примеру, у нас так из трех предметов мы отделяем 2 То здесь у нас будет два. Количество предметов у нас будет три. И, собственно, разделив... На это количество а, мы получим изначальный вес, то есть вес одного предмета. После чего мы это умножаем на количество и умножив на количество предметов мы получаем а, собственно вес а, количество предметов, которые мы хотим разделить к примеру 2. Да? если мы хотим 2 от 3 разделить, то мы получим вес двух предметов. После чего мы сделаем минус, минус вес от всех предметов, которые находятся в стаке. И записываем weight old item, то есть это будет вес предыдущего предмета, ну изначального, в котором весь стак. А то, что мы умножили, это у нас будет вес э, нового предмета, который мы разделяем. Собственно, давайте приступим к тому, где эти функции установить. Давайте я их вынесу. И для удобства мы можем просто взять uh, find reference. Так, отвейте. Uh, так, отвейте. Uh, Почему-то у нас не показывают. Ну, впрочем, да, ладно. Uh, нам нужна функция uh, try-at-item try-at-item и здесь нам нужна функция uh, либо же не здесь так давайте я найду я найду где ее мы устанавливаем по моему по моему так это UI нам нужен blueprint play, инвентарь base inventory object мы устанавливаем ее при взаимодействии, поскольку у нас при взаимодействии есть проверка и нам нужно добавлять новый вес только при добавлении предмета в инвентарь собственно там где мы взаимодействуем с базовым предметом при проверке если мы добавили предмет в инвентарь мы также добавляем вес от weight и также собственно item to add мы устанавливаем item object так же как и в добавлении а, собственно почему мы добавляем вес конкретно в блупринте предмета а не в функции try от а мы это делаем по той причине что при перемещении в инвентарь в инвентаре когда мы перемещаем предметы мышкой до да, дроп, drag and предмета предметом мы его удаляем временно из инвентаря и потом записываем снова в инвентарь функция которая собственно try от item и если мы будем использовать этот добавление веса в этой функции то тогда у нас вес будет постоянно добавляться при перетаскивании предмета нам нужно будет его удалять то есть это лишние действия да на лишний вызов функции который нам в принципе не нужен Поскольку мы можем, если мы добавили предмет, то тогда только добавить наш вес, собственно. А, так, с добавлением веса мы определились. А теперь переходим к дропу предмета. К дропу предмета. По поводу дропа предмета, по поводу дропа также мы создаем новую функцию, называем ее drop item, поскольку у нас происходит репликация, а remove item нам нужно делать только у клиента, и для того чтобы да, не вызывать там дополнительные проверки на сервер, на клиент, мы можем создать просто функцию, в которой у нас будет происходить со spawn item to world. И указать сюда собственно remove item нашу функцию это по поводу собственно дропа уточнение поскольку эта функция может встречаться в следующих уроках теперь что касается нашего веса, который мы убираем это substract абстракт давайте find find find find reference Мы ее также здесь нигде не вызываем. Мы ее вызываем уже а, в нашем виджете при дропе. Так, Blueprint, UI, инвентарь. Нам нужен UI Inventory, общий инвентарь. Здесь у нас есть дроп предмета, функция OnDrop, которая вызывает дроп item. Дроп uh, там так, секунду, дропай Item, Remove Item. Uh, remove item. Так, а где наше удаление веса? Я что-то не понял. Mm -hmm. Так, здесь добавляем вес Так, секунду, я вообще ее добавил. Давайте посмотрим. 1.5 дроп. У нас эта функция нигде не добавлена. Собственно, вот почему ее нет. Поэтому давайте ее добавим. Почему-то я это забыл сделать. Так, UI Inventory. Он дроп функция инвентарь компонент uh, здесь мы вызываем хотя да давайте в дроп перед remove мы будем делать substract Weight и item to drop мы указываем в item to add давайте сразу проверим у нас здесь uh, 0 максимальное количество 5 подбираем предмет у него вес 2 добавляем когда мы дропаем у нас вес 0 собственно добавляем несколько предметов 1 и 5 вес у нас э, дропаем у нас вес 0 и собственно этот функционал будет также работать если мы э, будем дроп делать вот так с помощью action menu да тоже все работает э, теперь что касается Разделение стака. А, кстати, давайте сразу проверим а, по максимальному количеству наши ограничения. Так, 1,3, 2,8, 4,8. И все, собственно, мы больше предметы добавлять не можем. Наши ограничение работает Если мы выбросим этот предмет и будем добавлять новые, то они у нас добавятся. Собственно, ограничение у нас также работают. Uh, теперь uh, по поводу разделения стака. Split мы рассмотрели. Uh, давайте теперь рассмотрим, куда мы его устанавливаем. Split uh, Find reference. Uh, так, функция split to stack. Давайте найдем эту функцию. Uh, split to stack функция. И вот что у нас здесь происходит. Давайте я это укажу пониже здесь. Это, кстати, pure-функция. Вот она, split weight. Да, это у нас pure-функция. Что мы здесь подаем? Мы подаем item to split, предмет, который мы разделяем, и также количество, которое мы разделяем. Да, это мы рассматривали в уроке по разделению стака, поэтому. У нас эти переменные уже есть. Вот они. Item to split и amount. И вместо обычного веса мы сюда подключаем weight new item. То есть вес нового предмета. А наш вес общего предмета мы можем убрать. Вес старого предмета мы Uh, указываем item to split item to split это наш предмет который мы разделяем и записываем ему этот вес то есть мы указываем uh, наш вес который мы вычислили для нового предмета отняли этот вес из нашего старого предмета и указали то что у нас осталось из веса uh, собственно предмету который мы разделяли старый предмет set weight uh, set weight да, это у нас функция в объекте, которая позволяет нам э, записать приватную переменную uh, set weight и переменная weight то есть то же самое, как и setEmoant да, по аналогии и собственно установив эту функцию, что мы имеем к примеру, я возьму три предмета вес 1,5 да, я перетаскиваю, вес у нас не меняется я дропаю сюда, вес не меняется. Но меняется вес внутри предмета. То есть, если мы посмотрим сюда в description, у нас вес 0.5. Если я сюда наведу, у нас вес 1. То есть у нас вес сюда также добавился. То есть мы можем видеть вес всего стака. Еще один предмет добавляю. У нас вес 1.5. Можем вызвать Action Menu. Я здесь его немного изменил, я просто поместил это в кнопку для удобства. К примеру, отделим два предмета, сплит, смотрим, вес 0,5, вес 1. Снова делаем сплит одного предмета, вес 0,5, 0,5, 0,5. Вес 1, к примеру, в стаке, мы можем сделать дроп и у нас вес 0,5. То есть выбрасывается у нас вес всего стака. Собственно, вот такой вот урок. Если у вас возникнут какие-то вопросы по этому уроку, то вы можете написать либо в комментарии под этим видео, либо в Discord. Поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч.